Добрый день, меня зовут Лев Алексейский и это третье видео, посвященное компоновке виджетов в библиотеке Qt. В этом видео я хотел бы сделать э, обзор различных способов влиять на компоновку виджетов на форуме. И в большинстве случаев это реализовано через свойства либо самих виджетов, либо объекта-компоновщика. В свою очередь, эти свойства они определяют некие правила поведения, виджетов при изменении размеров э, виджета контейнера, в котором они располагаются. И может случиться так, что мы установим э, такие э, правила, которые будут конфликтовать друг с другом. И э, в этом случае разработчики Qt решают эту проблему э, тем, что устанавливают определенный приоритет правил компоновки. И в этом случае, если встречаются два действия, два правила, и они конфликтуют между собой, то правило, которое имеет больше приоритет, оно отменяет правило, которое имеет меньший приоритет. Поэтому помимо того, что необходимо знать сами свойства, еще ценно знать, как они, какой приоритет эти свойства имеют. И, наконец, в конце видео я хотел бы сделать такую некую практическую часть, где мы просто попробуем сверстать некую форму, форму из реального приложения, а именно приложение Qt Creator. И на примере этой формы посмотрим тоже какие-то приемы по компоновке виджетов на формах. Итак, перейдем к обзору. Для того, чтобы увидеть все вот эти свойства и посмотреть эти свойства, которые, при помощи которых можно поменять, влиять на компоновку, я создал вот такую простенькую форму. Здесь у нас простейшие два виджета, различающиеся только цветом. Они скомпонованы по вертикали и пока что при изменении размера формы ведут себя следующим образом. И первое, что мы можем захотеть, нам может не понравиться, что при уменьшении высоты формы у нас вот эти виджеты стягиваются просто в линию. И это, в общем, не очень красиво. И мы можем захотеть установить некие минимальные размеры или, может быть, максимальные размеры виджета, меньше которых или больше которых виджет не может растягивать или, наоборот, схлопываться. И такие свойства есть у всех виджетов свойство называется минимум, максимум, size и минимум сайз максимальный размер минимальный соответственно и ну давайте установим минимальный минимальную высоту верхнего виджета 50 пикселей и в этом случае у нас поведение в общем-то как-то не меняется до того момента, как мы достигаем вот этих 50 пикселей до верхнего виджета и, и мы видим что Нижний продолжает виджет схлопываться, а верхний так и остается размером в 50 пикселей в высоту. Что мы можем еще поменять? Мы можем поменять стратегию масштабирования, стратегию изменения размера, что было темой предыдущего видео, поэтому подробно я это рассматривать не буду. Ну, мы видим, что, во-первых, есть эти стратегии, свойство называется size policy, и э, по умолчанию какие-то стратегии по горизонтали, по вертикали есть у каждого э, виджета, но мы можем их э, поменять по своему желанию. Ну, давайте, допустим, для нижнего виджета выберем вертикальную э, стратегию «Expanding». И в этом случае мы видим, что... Верхний виджет остался вот этого минимального, э, минимальной высоты 50 пикселей, а при увеличении формы свободное место у нас занимает только нижний, нижний э, виджет, который расширяется, и он имеет э, стратегию Expanding на расширение, которая имеет приоритет над э, стратегией Preferred. Э, третий способ влиять на компоновку – это коэффициенты растяжения. Мы можем захотеть э, сделать так, чтобы э, соотношение высот э, наших виджетов или там ширин э, было некой фиксированной величиной. То есть, допустим, чтобы высота нижнего э, виджета была всегда в два раза больше, чем высота верхнего виджета. Реализуется это через свойство, которое называется э, Horizontal Stretch или Vertical Stretch. То есть, это вот коэффициенты растяжения по горизонтали и по вертикали. Такое свойство есть, как у виджетов. Вот я его показываю. Оно есть и аналогичное свойство, хоть и не одноименное, у объекта-компоновщика. Называется Layout Stretch. И тут у нас перечисляется через запятую коэффициенты растяжения для виджетов, ну, в данном случае у нас два виджета, поэтому здесь две, две цифры через запятую. И вот это свойство layout-stretch объекта-компоновщика, оно имеет приоритет над свойством horizontal и vertical-stretch самих виджетов. Ну, давайте установим, допустим, здесь один, пусть у нас будет коэффициент растяжения, а, а у второго виджета 2. И мы видим, действительно, действительно, а, нижний виджет в два раза выше, чем верхний. И эти пропорции сохраняются, пока мы не доходим, опять же, вот до этого минимального размера 50 пикселей. И опять же видим, что приоритету свойства минимальной размеры выше, чем у коэффициентов растяжения. Что мы еще можем поменять? Мы можем поменять свойства отступа от границ виджета контейнера. То есть вот, вот этот самый отступ. И для тех, кто когда-либо верстал HTML-странички, это свойство весьма, как бы, знакомо. Оно называется Margin. И мы э, можем найти такое свойство в э, объекте компоновщика. Ну, тут тоже 4 свойства с разных сторон. 4 отступа. Мы можем задать их по отдельности. Ну, допустим, слева и слева. Э, мы делаем отступ 26 пикселей, ну, видим, это отступы появились. И, опять же, знакомое верстальщикам, веб-верстальщикам, знакомое свойство spacing, э, которое в данном случае означает расстояние между виджетами, э, компонуемыми, да, которые находятся внутри контейнера, то есть вот этим расстоянием, называется spacing. Устанавливаю 10. Ну, действительно, вот сейчас расстояние стало побольше. Что еще можно сделать? Еще можно использовать вот эти вот компоненты space Ну, перевести на русский язык однозначно как-то я даже не берусь, потому что в зависимости от того, какие свойства мы этого объекта установим, он будет себя вести несколько по-разному. В каких случаях он действительно будет вести себя как пружинка, как здесь вот нарисовано, а в каких-то случаях он будет вести себя, например, как распорка. И вот в этом последней части видео практически я покажу, как использовать этот компонент и, и как пружинку, и как распорку. И шестой способ влияет на компоновку он такой наиболее радикальный это при определении методов size hint и minimum size hint об этих методах я говорил в предыдущем видео и они э, определяют рекомендованное значение размера виджета причем в зависимости от его состояния то есть если это у нас допустим надпись то рекомендованное состояние может э, рекомендованный размер у нас может например, зависеть от Количество текста от величины шрифта и так далее. Ну, понятно, что в этом случае, если мы переопределяем эти методы, нам необходимо наследовать, создать наследник виджета, который мы хот... поведение которое мы хотим изменить, и переопределить вот эти методы. И, наконец, самый-самый радикальный метод это создание собственного класса компоновщика, то есть пользовательского класса компоновщика. В этом случае нам необходимо унаследоваться от класса QLayout, переопределить некоторые методы. Подробно я не буду сейчас останавливаться, поскольку это будет темой следующего видео. Теперь, что касается приоритетов. Для того, чтобы наглядно посмотреть э, вопрос приоритетов, я создал вот такую простенькую тоже форму, где у нас тоже два виджета э, с при вертикали. И для наглядности я вывожу свойства компоновки, вывожу прямо на самих виджетах. Как мы их меняем? Ну, меняем мы их тоже здесь вот э, в rail time. Ну, давайте начнем с тех свойств, которые имеют меньший приоритет, и будем двигаться в сторону свойств, которые имеют больший приоритет. И, и наименьший приоритет у нас имеют э, стратегии не жесткие. Не жесткие я имею в виду те, которые не имеют жестких ограничений. Жесткие ограничения – это как вот в стратегии минимум. То есть, мы жестко говорим, что э, виджет не может быть меньше рекомендованного размера также для стратегии фикс, мы говорим, что размер виджета строго рекомендованы. А вот не жесткие стратегии, это стратегии preferred, expanding, поскольку тут жестких вот таких вот требований, ограничений нету. И если мы, например, выберем для первого виджета стратегию экспендинг, то мы увидим, что теперь у нас второй нижний виджет, он остался вот этого рекомендованного размера, а при увеличении размера формы у нас растет ширина, высота верхнего виджета, у которого стратегия экспендинг, который имеет приоритет опять же над стратегией preferred. Но мы можем захотеть установить коэффициенты растяжения, о которых я только что говорил. Если мы установим коэффициенты растяжения, допустим, единичку для первого виджета и двойку для второго, то мы увидим, что коэффициенты растяжения имеют больший приоритет, поскольку теперь у нас игнорируются вот эти вот стратегии изменения размеров, size poly, они игнорируются. И у нас э, нижний виджет тоже, тоже растет, более того он растет в два раза быстрее. И его высота действительно э, всегда равняется двум высотам верхнего виджета. Ну, до того момента, как они э, достигают вот это вот, э, опять же, минимального, минимального рекомендованного размера. Теперь, что у нас имеет больший приоритет? Больший приоритет имеет стратегии с жесткими ограничениями, о которых я только что говорил. Это fixed и минимум, например, минимум expanding, где здесь не все стратегии привел. Ну, допустим, если мы для второго виджета выбираем стратегию fixed, то мы видим, что на этот, в этот раз игнорируются коэффициенты растяжения. И нижний виджет у нас строго рекомендованного размера, а расширяется опять верхний, верхний виджет. И, наконец, наивысший приоритет у нас имеет свойство минимального и максимального размера. И действительно, если мы сейчас выберем для нижнего виджета минимальную высоту 100, то мы видим, что несмотря на то, что рекомендованный размер он меньше, все равно нижний нижний виджет у нас имеет высоту 100 пикселей. Это что касается приоритетов. Ну, вот этот проект, я ссылку на него прикреплю к видео, поэтому... Любой желающий может тоже поиграться, скачать и поиграться с этими свойствами, если что-то, например, не совсем понятно. А мы переходим к практической части. Я обещал сверстать какую-то реальную форму приложения Qt Creator. Но Qt Creator удобен тем, что он написан на Qt, поэтому это является, приложение является своеобразной витриной библиотеки Qt, поэтому мы можем ходить по формам и меню Qt Creator, и если нам что-то нравится, то мы будем уверены, что это может быть реализовано на Qt. Это очень удобно. Но давайте я выбрал в качестве вот этой тестовой формы, которую мы будем верстать, форму настройки, и, в частности, страницу FakeWin и вкладку General. Мне ну, кажется, она достаточно такая интересная, много всяких элементов, расположены они тоже по-разному, давайте попробуем такую сверстать. Но для того, чтобы все время вот не заглядывать в это меню, я сделал скриншот этой формы, и мы будем... Все время посмотреть на него и сравнивать с тем, что у нас получилось. Так я создал уже форму, на которой разместил виджеты, которые мы будем компоновать на нашей форме. Как я уже говорил в первом видео, у меня методика верстки следующая. Я сначала набрасываю все необходимые виджеты, располагаю их приблизительно в тех местах, где они должны быть, и потом начинаю группировать э, компоновщиками э, виджеты, которые необходимо сгруппировать. И вот так вот постепенно, все укрупняясь, укрупняясь, я э, э, создаю дизайн, дизайн формы. Хорошо. Э, хорошо. Ну, давайте, давайте начнем. Начнем, давайте, допустим, с простого, вот с этих вот кнопок «Ок okay, cancel». Я их группирую. Выбираю «Скомпоновать по горизонтали». Здесь мы видим, что они смещены все вправо. И мы можем использовать вот ту самую пружинку. Если мы разместим ее, как наоборот, самый левый элемент, то все остальные виджеты они будут как раз сдвинуты сдвинуты в правую сторону хорошо дальше давайте с таким же подобным образом скомпонуем ну какие-то очевидные пары виджетов ну, типа вот вот таких вот давайте скомпонуем по горизонтали так эти этой кнопки явно вместе кнопка и вот этот поле ввода тоже как единое целое. И, ну, пожалуй, пожалуй, пока что все. Теперь, что касается вот этих вот чекбоксов, ну, тут у меня их меньше, чем в оригинале. Это я специально сделал, чтобы Uh, у меня все умещалось более-менее здесь в поле видимости uh, для наглядности. Но вот как мы видим чекбоксы здесь явно расположены в два столбца, а потому мы можем выбрать uh, компоновку в два столбца. Тут есть специальная такая опция, и все в общем выглядит довольно прилично. Uh, что касается вот этих вот виджетов и вот этой группы, они явно тоже скомпонованы тоже в два столбца. Поэтому мы тоже выделяем все виджеты, входящие в эту группу, и выбираем скомпоновать два столбца. Вот эти три кнопки, они смещены влево. В отличие от этих трех кнопок. Хорошо, ну мы уже используем известный прием. Только теперь размещаем пружинку не слева, а справа. Прижимая все остальные элементы, наоборот, влево. Вот теперь интересный момент вот с этими тремя с этими тремя группами. Если мы просто их выделим и сделаем компоновку по горизонтали, то они разместятся не совсем так, как нам хотелось бы. Вот как вы видите, вот здесь тоже есть зазор. В случае, если мы просто сделаем компоновку по горизонтали, то у нас будет здесь зазор, здесь зазор, а вот этого зазора не будет. Для того, чтобы сделать здесь зазоры одинаковые ширины, мы можем поставить здесь всюду пружинки. Причем пружинки у нас будут с одинаковыми свойствами, и Uh, вот эти группы, они тоже на самом деле имеют у нас одинаковые свойства с точки зрения компоновки, поскольку это uh, всюду это спинбокс плюс ярлык. Давайте так и сделаем. Так, так и так. Теперь все это выделяем. И компонуем по горизонтали. Ну тут сейчас не видно вот это э, справа пружинки, но она на самом деле есть. Когда все это растянется во всю форму, то мы это, мы это увидим. А, так, ну теперь можно скомпоновать вот все вот эти группы внутри группбокса, скомпоновать по вертикали, поэтому я выбираю э, групбокс и нажимаю скомпоновать по вертикали. И здесь единственный тот момент, какой... Э, да нет, в принципе, все, все здесь хорошо. Э, теперь можно сгруппировать все вот эти основные блоки. Если мы посмотрим, то видно, что здесь у нас табличная компоновка. Э, вот ячейка, вот ячейка, вот ячейка, и вот большая тоже ячейка. Поэтому мы вот эти эта группа просто располагается снизу, поэтому выделяем эти виджеты, все, и выбираем компоновку как раз табличную, Оп. и в принципе у нас получилось все очень, все очень неплохо, теперь у нас осталось две группы, вот эта большая и вот эти кнопки, мы выбираем всю форму и компонуем по вертикали. И почти все готово, за исключением того, что если я начну сейчас увеличивать высоту, то мы видим, что у нас начинают вот разъезжаться вот эти группы. Во-первых, вот, вот эта группа начинает по высоте разъезжаться, и вот эта. И для того, чтобы этого не было, опять можно использовать ту же самую пружинку, которая подопрет все это вверх немного. А сейчас, собственно, можно поджать весь Box. Вот мы его поджали. И все выглядит довольно прилично. Можно посмотреть, что у нас получилось. Preview. Так, я похоже промахнулся. Preview. Вот. И все ведет себя очень неплохо. Здесь действительно одинаковые интервалы. Зазоры. А, при увеличении формы здесь вот тоже не происходит -то, каких-то личных зазоров. Здесь все поджато. А эти кнопки справа, эти кнопки слева. По-моему, все выглядит очень неплохо. И теперь есть момент, который я тоже обещал показать. Показать, как а, по-другому использовать а, вот эти элементы Spacer. Не как пружинки, а как распорки. Ну, допустим, мы хотим, чтобы у нас были не равнозначные вот эти две колонки чекбоксов, а хотим, чтобы была некая иерархия этих чекбоксов. Как обычно реализуется иерархия? Обычно делаются отступы дочерних элементов. То есть, нам необходимо здесь вот сделать какой-то отступ для вот этих, допустим, дочерних чекбоксов. Как это сделать? Ну, вот приходит нам, естественно, использовать пружинку, но сейчас мы увидим, что получится, если просто так использовать пружинку. Но давайте для начала я сейчас уберу вот эту компоновку финишную, для того, чтобы у нас была возможность где-то здесь вот тоже что-то скомпоновать. Поэтому я беру... Один чекбокс. что то не очень легко получается. Так, ну вот чекбокс. Добавляем сюда пружинку. Компонуем их по горизонтали и возвращаем обратно в ячейку. Оп! Вернули. А, так, ну теперь можно. Обратно скомпоновать финишную компоновку. Так. И мы вот видим, что эта пружинка, она слишком сильно сдвигает вот этот элемент. То есть она сдвигает его к концу вот этой ячейки или вот этой колонки, если правильно сказать. И в случае, если у нас, допустим, будет несколько дочерних чекбоксов, то они будут не одинаково смещены. Вот Здесь от левого края они будут по-разному смещены, потому что прижиматься все будет именно к тексту, который будет, естественно, разный по ширине. Поэтому нам необходимо что-то сделать с этой пружинкой. Если мы выберем пружинку «Посмотрим ее свойство», то мы видим, что у нее свойство похоже на какое-то свойство простого виджета. В частности, есть свойство «SizeType», которое может принимать значение нам уже знакомые, соответствующие стратегиям э, изменения размера size policy. И у нас стоит сейчас expanding, а нас-то скорее интересует fixed. Мы хотим какую-то фиксированную шейну. Шейну, потому что у нас э, spacer, horizontal spacer, по горизонтали. И мы можем даже установить эту конкретную ширину. Она берется не из э, size hint метода, а прямо здесь устанавливается. И вместо 40 пикселей мы делаем 15 пикселей. И видим, что такой вот здесь аккуратненький отступ получился. Давайте на него посмотрим. И ну, Действительно, да, по-моему, довольно, довольно все аккуратненько и симпатично. В следующем видео я покажу, как э, создать пользовательский класс компоновщика с нуля. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.